Привет, друзья! С вами я, редактор Сергей Король, еще с нами Станислав Орехов одно из своих множества полосатых кофт, дизайнер, преподаватель, инфобизнесмен, владелец студии дизайна и огромного коттеджа, прямо из которого он сейчас с нами вещает. Привет, Сергей, мы с вами... привет, друзья! Стас, я сразу начну с такого провокационного вопроса. Давай. Я видел в Фейсбуке у тебя пост, что ты рядом с домом строишь огромную башню в итальянском стиле. Слушай, я не то чтобы строю, я хочу построить, вот, а дальше как получится. Так, а слушай, расскажи, зачем тебе башня, как Г... это, это, твоя башня будет. Говорят, мечты сбываются. Слушай, да нет, это не моя башня, это башня, вот как на центральной площади в хорошем европейском городе, есть центральная площадь. У нас маленькая Италия поселок называется, соответственно, почему бы и здесь не сделать что-то хорошее, место притяжения. У нас удалось отбить от значит, ландшафтных архитекторов, которые делают вот такие дорожки, и сажают много-много mm -hmm. растений Нам удалось сделать архитектурную хорошую э, Тему с центральной зоной И сейчас у нас mm -hmm. есть центральная площадь На которой должна быть доминанта Классная, интересная конструкция Слушай, а сколько стоит построить башню? Скажи ну, Где-то 3,5 миллиона, 4 может быть а там внутри что-то будет? Там студия, может быть, у тебя какая-то? Нет, это холодное помещение, оно сделано на металлическом каркасе, поднимаешься наверх, подняться туда можно будет. Внутри можно какие-то ну, инструменты какие-то там складывать, да, хозяйственные. Uh -hmm. И uh -hmm. там еще должно быть для автополива, для растений, вода. Вот. Uh -hmm. А так это просто лестница такая, как бы обзорная, и сверху можно будет посмотреть часы, и, может быть, э колоколки поставим. Офигеть. Слушайте, очень круто. Я ожидал, что ты переедешь в башню, будешь жить на вершине. просто. Ну, летом. Неплохо. А, прекрасно. Мы как раз продолжаем с тобой разговаривать про создание дизайна интерьера. Мы в прошлый раз поговорили, я узнал много полезных для себя слов. Узнал, что есть прораб, и прораб это не то, кем я считал раньше прораба. Вот, я хотел бы еще немножко про стройку поговорить. Предположим, что вот мы, там все, дизайн-проект есть, мы, мы наняли, нашли людей, в зависимости от того, там, какие у нас способности, ресурсы, руководители стройки, прораба, дизайнер нам помогает за какой-то процент. Началась стройка, все, там, короче, кипит, работа на объекте. Вот расскажи немножко про это. Вот мне, как заказчику, вообще нужно туда ходить? На стройку, конечно, нужно. Ну, если ты хочешь. Если ты вообще не хочешь, тебе надо взять кого-то, кто разбирается, он тебе все сделает. Но если ты хотя бы немножко хочешь разбираться, ну, сам вообще понимать, что происходит, и, может быть, в процессе какие-то решения принимать, ну, когда будет что-то не то, а не то в любом случае будет. И, конечно, тебе лучше, ну, как-то взаимодействовать. Тебе нужен управляющий, ну, часто это может быть дизайнер, который осуществляет все эти, ну, понимает. Понимаешь, дизайнер, он, это единственный человек, который видит, что будет в конце. И он ответственный за красоту. Он хочет, чтобы было красиво. Вот он это прям хочет. Если это хороший дизайнер, архитектор, тот, кто пытается добиться результата. вот, И желательно, чтобы ты мог отвечать на его вопросы, потому что вопросы у него будут. Почему? Потому что в процессе будет что-то не то. Строители там не mm -hmm. то сделают, ну или там поставка пойдет какая-то не такая. Будут ошибки. И чаще всего эти ошибки можно направить в нужное русло и сделать качественное решение. Всегда так бывает. Ну, слушай, ну я вот вообще не понимаю. Я захожу, там кирпичи валяются, доски, какие-то мужики ходят. Как бы мне, как то куда смотреть-то там, грязно вообще, mm -hmm. что нет, здесь тебе не обязательно идти, ты можешь приходить, если ты хочешь, если не хочешь, можешь не приходить Тебе дизайнер-архитектор скажет, ну, приди, посмотри, он тебе укажет, на что смотреть, Скажет, вот видишь, здесь у тебя там шпон состыкуется, а здесь у нас будет линия Вот я предлагаю М -м -м. линию сделать не как у нас на проекте, допустим, там Перпендикулярно. А предлагаю сделать параллельно. Почему? Mm -hmm. Ну, потому что есть на это причины. И он тебе расскажет причины, там с поставками связаны, с конструктивом, еще с чем-то, что нельзя было заранее предусмотреть, либо в процессе это выяснилось. И ты должен быть, как клиент, принять решение. Говоришь, да, поддерживаю, согласен. То есть, дизайнер тебе дают варианты, и ты должен, как заказчик, посмотреть сказал: да, мне это нравится. Или нет, делаем по-другому. То есть ты должен это понял. Делать. Понял. Слушай, вот, допустим, когда я над текстом работаю, есть несколько такие этапы отсечки. Вот я сделал, допустим, план, я могу его показать. Сделал черновик, могу показать. А я вот в настройке есть такое, там можно прийти, как-то принять часть работы, к примеру, там, не знаю, пол, и сказать «да», и дальше двигаемся «да». Или как это устроено? Ну да, можно, но это делает дизайнер. Угу. То есть мне не надо этим заниматься. Если ты нанял дизайнера в качестве управляющего, то тебе не надо этим заниматься. Если ты mm -hmm. не нанял его в качестве управляющего, то им должен заниматься кто-то, кто является управляющим. Это либо ты, либо прораб, либо дизайнер, либо еще кто-то там. Дядя Петя, помнишь, который у нас был? Может быть, он... Да, yeah, да. Yeah. Вот. я понял кто-то должен в целом так это и работает да допустим меня зовут на стройку для слушаю, смотри допустим отделка стен завершилась посмотри принимаешь угу. так и будет да да да вот как у меня я сделано понял. у меня вот даже мы строим я же в стройку не лезу я вижу лезу только вне, во внешний вид как это конструктивно будет сделано в целом я понимаю но я не хочу разбираться потому что это очень много моего времени и внимания займет у нас есть прораб, который делает там утепление штрабление, штукатурку и так далее. И у нас есть там архитектор, либо технолог, технадзор, если нужно, который проверит, как это сделано. И mm -hmm. ко мне про проходит, говоришь, говорит, пожалуйста, заказчик оплатим мне сделанную работу. Я говорю, вообще не вопрос, но сдай, пожалуйста, эту работу вот этому человеку. Я этому человеку плачу деньги, я ему доверяю. и если он скажет окей, я даже смотреть не буду, я тебе заплачу. Поэтому ты mm -hmm. не ко мне вопрос адресуй, пожалуйста, а вот к архитектору он у тебя примет. Либо даст замечание от моего имени. Я ему за это mm -hmm. деньги плачу, поэтому будь добр, работай с ним. Вот. Тем понял. самым я не вмешиваюсь, а только плачу. Я понял. Слушай, такой вопрос. Когда у меня вот был ремонт в моей квартире, и там давно это было, уж, там, 10 лет назад, а у меня был типа прораб, он же рабочий, который там работал вместе с этими друганами. И, и он постоянно мне каждые два дня звонил, писал, говорил, Серега, полетели сверла, нужно срочно сверла купить, я куплю с тебя от 500 рублей. И так постоянно, каждый день. И вот, слушай, это нормально или нет? Как с таким бороться? Ну, во-первых, ты должен об этом знать, что так будет. То есть, это нормальная история, это как на дальнобойщики, знаешь, что же фишка такая есть. Едет-едет, и у него шину ну, пробила, а шина там 10 тысяч uh -huh. стоит. Он звонит начальнику, говорит, слушай, начальник, ну что делать? Вот шину пробила, давай деньги десятку скидывай. То есть, uh -huh. это нормальная такая приработок дополнительно. ты никогда не узнаешь, правда это или неправда. Вот, поэтому тебе заранее стоит договориться о том, что инструмент за твой счет, либо за счет ну, как бы людей, которые делают. Uh -huh. Ты заранее это должен прописать в договоре. Что прописать, ты должен знать об этом, что так, так надо. Ну, смотри, допустим, мы пропишем, что инструмент за мой счет. Uh -huh. Но это же не мешает этим людям каждый день из меня деньги сосать. Каждый день сверла будут лететь. И, нет, не мешает. Вопрос контроля, то есть как это выглядит. Ну, то есть тогда дальше ты ставишь точки контроля. Вот ну как ты в автосервис автомобиль пригнал. Ты можешь mm -hmm. сам стоять, у меня есть знакомые, которые сами стоят и смотрят, как они масло льют. Для меня mm -hmm. это какая-то ну, как бы дикая тема, да. Но для них они там выросли в 80-е, 90-е, у них там сплошное было, у них менталитет такой: что если ты смотреть не будешь, как человек делает, то он будет делать плохо. И вот mm -hmm. мне, ну, как бы, человек, знакомый, сосед, говорит, что да, я смотрю, вот у него там Мерседес, еще какой-то Мерседес, BMW, какая-то последняя. Uh -huh. Вот, и, соответственно, он все равно там стоит и смотрит Я говорю, окей uh -huh. Uh -huh. Я понял Блин. Поэтому okay. ты хочешь смотреть, можешь смотреть Хочешь доверять, доверяй Ну, то есть, любая тема Ну, стоит денег Готов ли ты смотреть, или ты готов 500 рублей просто в день платить? Ну, это зависит от тебя Ну, просто неприятно Как бы ощущение психологически неприятные Сосут деньги? Избавься от этого ощущения, то есть ни на кого никогда не надо обижаться, то есть ни на кого, это как бы это нормально все, Но ну, ты просто сам mm -hmm. для себя решаешь, ну подворовывает, окей, дело ты делают, ну делают, mm -hmm. ты для себя решил 500 на там 2 месяца, ну там минус сколько там у тебя получается, 60, минус 100 тысяч, ну как бы, ну mm -hmm. хорошо, ладно, то есть ты можешь высвободить свою голову, попрощаться со 100 тысячами лишними и заниматься там своим редактурой, или что то там делаешь, и заниматься uh -huh. своим делом. Ну, и все, и не это обычная ситуация, да? То, есть так со всеми делают? Так всегда будет. Люди, особенно как бы строители, они как бы заточены на то, что... Они живут в таком мире, что их всегда обманывают, значит, их uh -huh. самих всегда обманывают, им не доплачивают очень часто, то есть они мало сделать работу, но надо денег получить. Вот, соответственно, как бы им нормально, то есть это в их мире нормально вот так делать. Uh -huh. Чуть выше более квалифицированный специалист, он уже так не будет, он живет не в страхе, а в безопасности, да, он уже эксперт, то есть это зависит от менталитета, если ты uh -huh. нанимаешь рабочих с менталитетом, которых, ну, которых жизни, ну, как бы не сахар, скорее всего, они так и будут делать, с большой долей вероятности, ты просто это знаешь, uh -huh. понимаешь и принимаешь, и не паришься по этому поводу, как было понял. Понятие простить, ну, нормально, да, хорошо. Я yeah, понял. Хорошо. Слушай, а вот может быть есть какие-то, не знаю, красные лампочки, которые должны загореться, когда стройка идет, я вот прям неопытный человек, я что-то должен понять, услышать, увидеть, что я должен насторожиться в этот момент. Ничего ты не узнаешь, не увидишь, если технологию не знаешь, вообще ты никак не насторожишься. Ты либо должен знать технологию, что надо делать и как, либо кого-то нанять. Вот я тебе mm -hmm. точно говорю: ну, ну вот ты пришел, представляешь, шеф-повар что-то готовит, ну вот ты не разбираешься в продуктах, вот он что-то колдует, там шарит, варит. Откуда ты знаешь, там, он на две минуты больше передержал, либо меньше соус. Также здесь, стяжка, как бы, сколько она сохнет, ну и так далее. Что за стяжка, что за марка. Ты либо должен в это погрузиться очень глубоко, либо не париться по этому поводу и найти хорошего потрещика, либо найти того, кто будет следить за ними. Самое лучшее найти того, кто будет следить. Вот я тебе говорю: управляющий, технадзор. Mm -hmm. Там дизайнер это может делать, ну, то есть, если uh -huh. он это узнает и умеет. Uh -huh. Я понял. Слушай, а вот не будет такого, что там какой-нибудь управляющий, они споются с, с строителями, они там на объекте сидят, водку хлещут и такие, а давай еще его на пару штук разведем? А ты там Нет. позвони ему. Это Какое финансово бывает? невыгодно, ты, если посчитаешь экономику, это будет невыгодно. Управляющему mm -hmm. выгодно взять там, управление три объекта или четыре, и вести его нормально по отчетам. А лучше даже делегировать. То есть для него это будет нормальный отдельный бизнес, ну, либо просто работа. Никакого, mm -hmm. Никакой выгоды. При этом, если у тебя будет договор, если это вскроется, а у тебя будет, скорее всего, с управляющим договор на конституционные услуги. Ты, в принципе, mm -hmm. можешь, как бы в суд подать там на мошенничество, и взыскать с него деньги. Ну, короче, это серьезная тема, потому что. Ну, ну серьезно короче тема так просто это не сделать это невыгодно uh -huh. с точки зрения даже uh -huh. вот здравого смысла то есть выгода не стоит то есть даже на преступные действия идут когда ну как бы недалекий ум да когда вообще ну не понимают это не тот случай технадзор все-таки он как бы интеллигентный человек по-любому должен быть строители я могут понял идти, а здесь это но ну, не проканает смысла нет никакого овчинки выделки не стоит угу. Uh -huh, uh -huh. я понял хорошо ладно Окей, okay. слушай, а вот такой вопрос. Когда мою стройку закончили в квартире, там было просто срач. валялись uh -huh. опиленные какие-то доски, пленка какая-то, пыльная везде. Вот это обычно, как бы, вот квартира в идеальном состоянии после ремонта кто приводит? Это надо обговорить тоже. У нас в книге написано этот момент, очень важно. И даже если все говорят, что будет все отлично, и даже если попросят строителей руководства потом убрать, они, естественно, все потом не уберут, и все равно uh -huh. будет проблема. Это надо знать, это нормально, ничего с этим особо не поделаешь. Очень мало количества компаний, которые действительно за этих следят. И эти uh -huh. компании, как правило, подороже стоят. Вот, uh -huh, поэтому, uh -huh. скорее всего, как бы ты на них не попадешь, Надо требовать. То есть ты приходишь, как я делаю всегда, я знаю, что будет срач. Всегда. Всегда он будет. Я беру фотик, либо видео, снимаю и говорю, ребята, как бы вот по факту вот мы о чем договорились, вот что у вас. Просьба устранить всегда это будет еще потому что как бы степень чистоты зависит от понимания ну то есть кому-то просто подмести кому-то mm -hmm. по углам там растереть а кому-то там с тряпкой помыть вот надо определиться степень чистоты обычно на берегу об этом ну, не всегда договариваются. Вот. А в конце ты можешь потребовать сказать: вот вернись, пожалуйста, в исходное состояние, ну, потому, что, потому что вот мы так договаривались, это в договоре есть. Если в договоре mm -hmm. этого нет, то есть тебе будет неприятно, но они скажут, что извините, типа мы это не делаем. Тогда ты о них mm -hmm. подумаешь о подрядчиках, что они как бы не очень хорошие и не посоветуешь. То есть, а подрядчикам mm -hmm. я рекомендую, кто нас сейчас смотрит, всегда включать как бы минимальный базовый клининг, который ну, на самом деле. Несложно. Он час времени потребует у человека. Да, понятно, что он уже все сделал. Да, понятно, что он uh -huh. уже домой хочет. Он на последний автобус опаздывает. Да, вот он уже в шапке, в шубе стоит, убегает. Вот у него уже там жена дома ждет. Но надо убрать. Это нормально. Надо убрать за собой. Uh -huh. Я понял. А че у тебя? Ты же только сказал, что тебя в кабинете сейчас там грязно. А почему не убрали? Ты не обговорили на, на берегу-то? Не, все обговорили, говорили, все сказали, но это не проблема, потому что, ну, как бы я записал, дал комментарий. Это на данный момент не проблема. Потому что руководство сказало: да, все понятно, мы им сказали, ну, как бы, ну, вот, типа там надо было не отпускать или еще что-то. Я говорю: ну, как бы я этим не буду заниматься, я просто как бы вам отправил фотки, а вы там уже делаете, как хотите. То есть я же не буду им mm -hmm. управлять. То есть, с этой стороны всегда так бывает, и вопрос руководству, как оно реагирует. Вот в данном случае нам сказали, все поправим, все сделаем как надо, все будет идеально, придем, дамажим, сделаем, уберем, то есть все будет в лучшем виде. Вот я как бы mm -hmm. счастлив, доволен, просто ну, про, скинул там эти некоторые а, там, вещи, скажем так, в кладовку убрал, и все, mm -hmm. это ждет их возвращения. То есть, проблемы mm -hmm. никакой нет. То же самое у меня было, там, мы баню делали, все то же самое, там, такая же тема. Это нормально, mm -hmm. это прогнозируемо, всегда знаете, что так будет, это Стандартно. Не надо с этим бороться, просто в конце надо сказать, типа, убери, пожалуйста, это окей. Угу, я понял. Слушай, а вот как определяется, например, гарантия на стройку? Ну, вот, к примеру, там какие-то вещи, они могут всплыть через полгода. Ну, к примеру, там мне в посудомойку, посудомойка как бы встроена, кухня, в ней встроена посудомойка, и спустя примерно год у нее началась, начала крышка от встроенной посудомойки так прибежать, отлетать. Ну вот, и типа мне позвонить, кому звонить, рабочим, пост... как, как, как понять, кому бежать с такой проблемой? Ну, установщиком, кто тебе посудомойку ставил. Угу. Ну, то есть, типа не к прорабу и не к руководителю стройки? Нет, кто ставил, тот и отвечает. То есть лучше всего заказывать всю бытовую технику с монтажом. Вот самое угу. лучшее, даже если это будет дороже. Вот ты покупаешь там в интернет-магазине, лучше даже не в интернет-магазине, а у ну, производителя либо дилера. Вот там mm -hmm. ставили, допустим, недавно а, этот самый агрегат, который, в общем, отходы а, из раковины, не помню, как называется, спринтер, mm -hmm. да, вот этот вот, он убирает и уводит. Вот, мы mm -hmm. нашли в интернет-магазине, в принципе, дешевле там на пару тысяч, но все равно позвонили представительство сказали, что пришлите нам, пожалуйста, ну, этот аппарат плюс установщика. И заплатили, mm -hmm. сколько им нужно. Почему? Потому что с представительством потом проще. То есть ты им по телефону звонишь, говоришь, ребята, ну, как бы что-то у вас сломалось, что-то не работает. Значит, ваше оборудование вы ставили. Вот будьте uh -huh. добры, там поменяйте. Они не хотят там свою репутацию, ну, как бы портить, и у них это ничего страшного, у них на складе, там их миллион. Тебе не надо uh -huh. там ждать или вызывать кого-то. И установщик у них в штате, скорее всего. То есть да, uh -huh. они пришлют и тебе там быстренько починить, заменят. Поэтому, когда ты что-то покупаешь, ну, из техники, да, то можно с установкой брать. Если посудомоечная машина, тоже ничего страшного, ты можешь, в принципе, ну там сложного особо ничего нет на самом деле. Uh -huh. то есть посудомоечной можешь ты обычный поставить. Но можешь поставить с монтажом, то есть можно заказать, опять же, снизив риски, заказываешь uh -huh. в монтажной компании, тебе приходит какой-нибудь человек от организации, не там дядя Петя Савита, а кто-то, кто, uh -huh. кто uh -huh. разбирается, и ты подписываешь у них по гарантии, и если что-то одна из вещей ломается, стиралка, там посудомойка, еще что-то, он приходит и меняет, тоже окей. Okay. Я понял. Угу. Хорошо. В общем, ладно. это знаешь как страховка, да? Кто-то покупает страховку там, на автомобиль либо на жилье, кто-то не покупает. Вот. если ты не покупаешь, ты потом сам несешь все риски. Если покупаешь, то потом компания. И тут уже каждый решает сам. Слушай, я вот такая штука к примеру. Вот я, не знаю, допустим, купил дверные ручки дорогие межкомнатные двери. И началась с ней краска лезть через год. И ты вроде -то как бы... Ну, я ж не каждый день же там по 300 раз хожу, но все-таки пользуюсь иногда. И поставщик говорит, ну, типа, слушайте, да, это ж как бы следы эксплуатации. У тебя кольца есть, бручальные царапают. Это, типа, год прошел, что ты хочешь? Конечно. Ну, то есть, типа вот бывает, как толкаться с ними обсуждать гарантию на, на работу? Краска начала облезать. Они скажут, два года прошло, что ты хотел. Ну, Нет, так не бывает. ну, бывает, да. Ты должен тут смотреть уже, что они предлагают, да, и какая у них гарантия. Это, ну, должно быть как-то прописано где-то. Когда автомобиль mm -hmm. ты покупаешь, у тебя же есть тоже, как бы, эксплуатация, там, на краску, там, два года, на двигатель, там, пять лет. Ну, я не знаю, mm -hmm. но, как бы, скорее всего, там прописано. Mm -hmm. Вот, так же и здесь. У тебя, как бы, будет износостойкое, там, покрытие, да, допустим, с такой-то гарантией, там, два года, например. Ты смотришь, два года прошло? Нет. Крафтик стерл, стерл, будьте добры. А если прошло, ну тогда прошло. А Дальше. если какие-то работы там, я не знаю, допустим, штукатурка, ведь на нее же нет гарантии, так как работе, рабочие положили. Ну, давай, также по дверям и по штукатурке, то есть если ты где-то что-то не согласен, ты можешь всегда mm -hmm. сделать экспертизу, вызвать технолога, который скажет, в чем проблема. Проблема в том, что ты слишком сильно шершавые руки у тебя, либо ты действительно... Ну, оборудование не то, либо штукатурка там mm -hmm. просроченная. То есть он это скажет. И потом с я этим трезут суд. Я ради трехтысячной ручки буду технолога вызывать, он 10 меня попросит. Ну, значит, не будешь, значит, не парься, купи новую, все это забудь, напиши плохой отзыв вот, и все, негативно Скажи, вот, вот я купил Дизайнеры, ручки, и... поставщики, они вечно на нас нагреваются, ребята. Поэтому будьте осторожны. Давай вот видите, а, как. в текстах то же самое, не надо, это везде так. Ну, слушай, Сергей, вот я у тебя закажу ну, текст, а он не продает. Он... Слушай, представь, ты заказал бы у меня текст, а вот из него предложение бы выпало через год И ты бы такой, типа, Сергей, где? Я сказал, ты много читал слишком его он не, не, а как устал... оно выпадет? Оно вот не продает Какого? Не работает а У меня, кстати, был, у меня был такой случай, я потом расскажу Ко мне, на меня наехал заказчик который... Давай сейчас Давай, заказал мне текст Мы с ним говорили, там, 15 тысяч рублей, к примеру Я говорю, у тебя 15 тысяч рублей, это рассылка Заказал текст, он использовал его, все типа, хорошо, прошло 2-3 месяца, он приходит, говорит, Сергей, слушай, эм, рассылка не очень хорошо сработала. М -м, обычно, которую мы написали сами, криво косую на коленке, лучше работала, чем твоя. Поэтому подумали, может быть, ты типа еще одну рассылку сделаешь, ну, чтобы там доказать, что ты мастер. А где я, говорю, с вас, ну, я говорю, с вас еще 15 тысяч рублей, тогда я сделаю еще одну. Они говорят, не, Сергей, слушай, дело не в этом, а, твой, твой же предыдущий текст работает плохо, мы как бы на, за гарантии пришли, давай ты переделаешь тот, сделаешь другое заново, тогда он что продавал лучше. Mm -hmm. А типа о деньгах речи не идет. Вот. Такое тоже бывает, представляешь? Я не вижу логики, потому что если они сами пишут лучше, чем ты, то логично, что чтобы больше продавать, им надо самим писать. Ну, они типа деньги-то мне заплатили, говорят, типа, делай нам другую рассылку за эти же самые деньги, мол, как бы привычь наши показатели они говорят типа, мы думали ты профессионал что у тебя сейчас прям конверсия будет чудовищная ну если ты обещал конверсию тогда наверное да если ты Нет, ничего не, не, обещал, не обещал конечно ну, тогда смотрите что написано в документе что ты покупаешь если бы знаешь как бы ты мог сделать ты мог сказать давайте не 15 а 50 но зуб даю что будет работать тогда бы они к тебе пришли ты бы еще три раза мог им переписать ну, это на самом деле, это, нет, тут понятно все. Вопрос-то как бы для большинства нормальных людей, они скажут, пошел в жопу, ну, либо что значит, я же не, не давал, не гарантировал результата. Но здесь бывает другая тонкая штука, что для многих людей, вроде меня, например, для них есть, есть такая понятие нужды, как переговорщики говорят, что есть какая-то нужда. А есть еще, там, например, финансовое, я хочу, например, работаю-то получить, по мне видно, как я хочу эти деньги, и можно меня продавливать по условиям. А бывают нужда еще эмоциональная. Когда тебя погружают в неприятную ситуацию, некомфортную для тебя, и ты хочешь из нее выйти любыми, любыми путями, mm -hmm. любой ценой. Yeah. И даже согласиться на неудобное решение, только бы отстали. Yeah. Ну, как, не знаю, ребенок орет, например, а родители такие, ну, на, возьми конфету, только перестань. Mm -hmm. Вот, я на такой, на самом деле, очень чувствительный. Это просто моя особенность. Я боюсь таких ситуаций. Особенно, когда я, например, в путешествии, я получаю удовольствие. А тут мне такое пишут. То есть я могу теоретически согласиться на такое решение, только бы отстали. Но это просто... Ну, Но ощущаю... это нормально, да. Ну, что тут можно предложить? Если был бы запрос, я бы мог предложить. А так, ну, непонятно. Вопрос ну, в этом за... есть? Ну, ты, ты описал Не, ситуацию, я... да, которая как бы… Что с ней делать? Ну, надо конфликты. Конфликтология есть такая тема, можно изучить, если слушатели нас, читатели смотрят, то есть тема конфликтологии, когда ты должен получать удовольствие от конфликта. То есть ты его Оба. ищешь. Ты можешь прям, ну есть даже там тренинги такие, ты прям ищешь конфликт, прям нарываешься. И пытаешься психологически понять, что тебе там не нравится. Потому что это все психология. И У -у -у. в итоге, когда ты в удовольствии идешь в конфликт, то с тобой никто не хочет связываться. Потому что ты говоришь, окей, У -у -у. давайте разберемся. Ну, то есть ты мог бы ему сказать, так, э, хорошо. То есть, как вы считаете, почему не сработало? «Давайте посмотрим, а вот покажите, как у вас было». И, короче, ты их нагрузишь как бы так, такими всякими обязательствами, которые они подумают, да ну с ним связываться какой-то мутный товарищ, mm -hmm. типа ну его. То есть ты так тоже мог сделать. И это было бы ну, нормально, логично, и как бы тебе бы не было проблем в этом. Прикольно. Спасибо, совет. Слушай, немножко возвращаясь к нашей стройке. Ты еще говорил, что помимо дизайн-проекта есть еще авторский надзор и комплектация. Авторский надзор, как я понимаю, дизайнер настройки следит, что его идеи точно воплощаются. Да. А комплектация он ходит, получает скидку за 30% от поставщиков, забирает ее себе, и мне мебель домой привозит. Я правильно понимаю? Комплектация это когда вот у тебя есть список, как вот купи, мама, купи в магазине хлеб, молоко и так далее. То есть uh -huh. список это проектная часть. То, что у тебя uh -huh. на бумажке. А то, что yeah. купить надо, это дело, это уже вопрос комплектации. То есть mm -hmm. сам список он не гарантирует, что у тебя будет хлеб, молоко, там и мясо к борщу вовремя. Так mm -hmm. вот, твоя задача, да, как пойти в магазин, как архитектора, дизайнера на, на стадии комплектации, так и хорошего сына, который пошел маме за покупками. Тебе надо вовремя к обеду успеть а, прийти. Ты приходишь в магазин, mm -hmm. а там хлеба нет, либо он вчерашний. Тебе нужно как бы mm -hmm. понять, что делать: либо маме позвонить, либо пойти в другой магазин, либо переклад. Прикажешь... Да, да при принять решение, что делать. Потому что если ты да. ничего не сделаешь, и потом придешь, мама, не было хлеба, типа извини, я там погулял, вот тебе там молоко, мясо, хлеба нет. Ну тогда голодный mm -hmm. останешься. Mm -hmm. Вот суть работы комплектатора в том, чтобы найти то по оптимальной цене, чтобы было в наличии, чтобы было вовремя, и чтобы клиент как бы не парился по этому поводу. Деньги это уже вторично. Ну то есть я ты можешь понял. на этом зарабатывать, а можешь, ну так скажешь, мам, я пришел, типа сдачу можно себе оставлю? Он скажет, молодец, можно. Ну вот так. Я понял. Да, я просто пошутил. Вот это у меня первое время, когда мы, еще помогал тебе немножко писать книжку, меня очень сильно удивляло, что приходит какой-то человек к поставщику. Говорит, я дизайнер, дай мне скидку 20%, и поставщик ее дает. Ну, это ладно, это отдельный разговор. Но не 20, там, от 10 до скольки-то, да, наверное, можно взять. Но это шартовый ты... покупатель. Да, и ты пишешь книжки, что дизайнер на самом деле на комплектации-то бабки-то и зарабатывает, по большому счету. Сопоставимые с дизайн проектом. Да, потому что на дизайн тебе физически труд очень много, а здесь тебе нужны переговоры. Переговоры всегда угу. выигрывают по деньгам, чем э, работы руками. Угу. Ну, то есть угу. тот, кто яму копает, неважно, яму копаешь ты, либо чертежи чертишь, да, либо там угу. сказку придумываешь. И тот, кто договаривается об условиях, они как бы ценность этой работы одинакова ну, с точки зрения денег, а время угу. гораздо меньше. Потому что ты на стадии переговоров можешь договориться, контракт заключил и дальше уже пошли все делать. Понимаешь? Я вопрос? понял. Да. Слушай, а когда нужно заказывать комплектацию? Когда у тебя готов проект, и ты понимаешь, что хочешь не сам делать, а хочешь... Типа чтобы... до стройки еще? Ну, желательно, да. Потому что в процессе уже будет тяжело. Потому что стройка началась, тебе самое главное даже не то, чтобы Дешевле было, часто просто вовремя надо, потому что если плитки сегодня нету, а ее надо сегодня укладывать, а не через неделю, не через месяц, то ты теряешь на строительстве, угу. ну не ты, как бы а твои подрядчики, они становятся ну, недовольны, уходят на другой проект, куда-то занимаются, скажут, плитка приедет, потом мы вернемся, потом они не вернутся, они другой заказ возьмут, более выгодный обстоятельства изменятся. В общем, тебе организационно это очень все долго. То есть, да, и люди обещали, но обстоятельства изменились и обещания как бы тоже часто могут поменяться. Я понял. Слушай, я, тут, вот я только сейчас понял, что комплектация это не только про мебель, это вообще про все материалы строительные. Так? Да, только не черновые, а чистовые. Потому что черновые лучше отдать прорабу, пусть он там свою копеечку, те же 10% получает, но ты вообще там с этими бетонами, смесями, клеями не будешь париться. А самое главное, он, у него гарантия будет. То есть, если он сам покупает, он гарантирует, что материал не отвалится, штукатурка, как ты сказал. Потому что если отвалится, uh -huh. он потом не скажет, ты пришевел бракованную штукатурку, конечно, она отвалилась. Типа это ничего не знаю, мы тебе положили, положили, что привез. А если он сам и покупает и кладет, тогда извините, разбирайтесь сами с магазинами, с чем угодно, а мне сделай, пожалуйста, переделай. Uh -huh. Uh -huh. Я понял, интересно. Хорошо. Окей, okay. um, слушай, а сколько стоит комплектация? Ну, примерно 10% от uh, закупки. Плюс, ну, иногда там берут 30 тысяч, там, ну, там, минимальный базовый оклад за месяц. Ну, потому что кто должен быть как курьер, который курирует все это дело, документы, просто помощник должен быть. То есть получается, допустим, мы примерно прикинули, что мне материалы, мебель плюс там стоит 20 миллионов рублей, я должен 2 миллиона рублей сверху отдать дизайнеру, а он еще и процент себе заберет, который от поставщика получит. Ну, заберет или не заберет, это ты не знаешь, это как он договорится, или ты договоришься. Угу. Ну, вернее, ты можешь с ним договориться, что есть некий процент, который дает поставщик, и ты можешь с ним угу. пополам поделить, например. То есть он выбивает сколько-то. Можешь просто сказать, что давай ты мне все, все отдашь. Но, как бы, тут уже, в общем, как получится. А можешь вообще Слушай, об этом не говорить? Смотри, получается, что я за дизайн-проект и, допустим, авторский надзор заплачу 2 миллиона рублей. Миллион за проект, миллион за надзор. Но это только на комплектации, только я дизайнер должен 2 миллиона заплатить, допустим, от 20 миллионов там, материалов и, и прочего. Ну пить. да, да. А я не могу ему сказать, слушай, чувак, я тебе платить ничего не буду, вот ты все, что с поставщиков выбьешь, все твое, например. Он согласится так работать? Кто-то согласится, но тогда он тебе, скорее всего, будет давать первое, скорее всего, часто накидку будет давать, ну как бы больше. Либо он, у него нет мотивации тебе давать скидку, понимаешь? У него есть мотивация побольше, чтобы ты заплатил и он эти же деньги с поставщиков назад возьмет. Mm -hmm. Можно и так. Yeah, ну, yeah, смотри, yeah. ты сам себя как бы в любом случае ты сам себя обманешь. <laughs> ты можешь считать, как с любой стороны человек он заработает столько, сколько он хочет все равно. Просто mm -hmm. он либо сделает это честно в открытую, либо за глаза. Вот и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Иначе он работать не будет. Он скажет, слушай, там, Сергей, мне невыгодно там, ты мне предлагаешь там, миллион за год. Ну типа это смешно, mm -hmm. потому что ну как бы твой проект мне тогда не выгоден, я лучше новый возьму. Ну сам подумаем, мне не рентабельно. Я тебе давай книжку дам. Он Станислав написал, скажи. Вот я книжка, Станислав покажи. Это есть. А, у него сна третий этаж. Ну ладно. А нет, есть. Брум. Вот. Это на каждом этаже должно быть по две книжки быть. Вот говоришь, вот книжка она толстая, да, но здесь вся технология. Mm -hmm. Типа если ты будешь делать, ты mm -hmm. не ошибешься. Я не хочу, mm -hmm. чтобы тебя обманули. Вот тебе книжка или вот закажи по ссылке и mm -hmm. делай сам. Будут вопросы, я тебе с удовольствием по WhatsApp как бы отвечу, проконсультирую. Ну, недолго. Вот, но ну, занимайся uh -huh. сам. Так вот, и uh -huh. нормально. Uh -huh. Uh -huh. Это я же понял. услуга. Ну, знаешь, это же, к тебе приходит и говорит, там, напиши мне текст, тебе же не сложно. А вот давай uh -huh. ты напишешь, а я тебе процент с продаж отдам. Ну, понимаешь, да? То есть, ну, некоторые авторы согласны такой, Максим Ильяхов, ну, например. Так, некоторые -то дизайнеры работает. тоже. Ну, я не думаю, что он согласен. И я думаю, что он делает, по-моему, свои продукты а, какие-то. Ну, короче, кто-то кто согласится, вот вопрос, нужен ли тебе этот кто-то или нет, потому что люди, заточенные на результат, а не на деньги, они, скорее всего, работают ну, вот, по способу, когда конкретно тебе говорят, за что ты заплатишь, и mm -hmm. как бы берут деньги за все. это нормально, человек хочет mm -hmm. зарабатывать, если он не зарабатывает в открытую он все равно где-то зарабатывает никто бесплатно не будет работать либо он угу. очень ну как бы не развитый в психологическом плане скорее всего угу. он легко поддается манипуляциям и убеждению а если это так и даже если ты с ним так ну, договоришься да на манипуляциях на убеждения, ты подумаешь ой какой я молодец я там бедного дизайнера он мне бесплатно делает то, скорее всего, mm -hmm. точно так же с ними поступят и поставщики. То есть они на нем будут кататься, ну, также обещать кормить завтраками. И, скорее mm -hmm. всего, он не сможет быть зубастым и с ними также поговорить серьезно, чтобы они тебе не задерживали все. Потому что у них же там mm -hmm. тоже проблема. И тебе это в итоге будет невыгодно, потому что ты себе покупаешь задешево либо бесплатно, человека, который не может ничего решить. А деньги Понимаю. там завязаны очень внушительные. Соответственно, ну, сам себя опять обманул. Mm -hmm. Я понял. Хорошо. Ладно. Такой немножко странный вопрос. Я, я когда-то писал что-то вроде книжки для о, о покупке недвижимости в Европе. Я даже читал его. Вот. И там вокруг этой книжки разные еще продукты делал, например, статьи. И там в статье, например, мы писали вместе с автором этого всего, специалистом по недвижимости в Европе. Он говорит, что главная беда вообще типа, российских людей, которые покупают недвижку, ну вот а-ля типа, чиновников всяких, что они очень любят про это рассказывать. Ну, прям потому что он заработал бабло, ему охота поделиться. Он выкладывает фотки, там, в Инстаграме, еще что-то палит, короче, себя. Вот, а такой вопрос, смотри, а вот, допустим, я какой-нибудь заказчик, я делаю там квартиру. Могу ли я быть уверен, что дизайнер потом это не выложит в Инстаграм, не подпишет мной, не будет другим людям тыкать мой интерьер и говорить, смотрите, какой хороший интерьер я сделал? Ну, дизайнеры так и будут делать, конечно. А типа можно все... сказать, типа, да. чувак, фигушки, все, это мое? Нет? Да. М можно. можно так, да? Да, но, как правило, с тебя попросят побольше денег за это. почему это мой интерьер? Что значит, я хочу не, не публиковать его? Ну, а я не хочу дешево, ну, как бы, сейчас... Если это я публикую, скажем так, давай я тебе скидку даю, то есть в моих условиях работы заключено условие, что я работаю в открытую, спокойно все mm -hmm. рассказываю. Если ты хочешь эксклюзив индивидуалочку, тогда это будет стоить там, в два раза дороже. Готов платить? Окей, okay, mm -hmm. не вопрос. Я понял. Я то понял. Есть, если по бизнесу говорить, то для меня это часть рекламы. То есть сам контент, который я делаю, это рекламная тема, которая позволяет мне продвигаться. То есть, то, что я mm -hmm. рассказываю в твоем проекте, это позволяет мне не давать рекламу в журналах, а на билбордах или еще где-то. То есть, я экономлю деньги. Вот, mm -hmm. И поэтому я могу обеспечить тебе очень высокое качество за такую меняемую стоимость, там как 3000 за метр квадратный. А так бы оно 6 стоило, или 10. То есть по факту mm -hmm. я тебе даю скидку 70% при условии, что я могу показывать. Хочешь не показывать? Ты ушли, а? Вот слушай, вот как так? Вы... А вдирает нас как липку на каждом этапе, еще с процент со всего хотя. Да почему липку-то? Это же ну, выгодно. Ну слушай, тебя же никто не заставляет покупать. Ну делай сам все. Ну, ну, ну, да. Закажи ладно, у ладно. другого, более квалифицированного человека или менее. Ну, то есть, тут же никто не настаивает. Это свободный рынок, свободная конкуренция. Более того, у каждого дизайнера есть свои условия: кто-то готов, угу. кто-то с чиновниками работает, кто-то принципиально не работает, да. Угу. Ну вот так далее. Я Помнишь, Хорошо. было здание какое-то Навальный это все разведал. Был И там, по-моему, видео да. про Раба в Инстаграме было, да? А, да, И вот то, -то, -то, то здание Медведевское, которое вот, а -а -а. мы делали, этот дом, как, как ни странно, я не знал, что Ничего это себе. его, что это ему, Знаменском. Но мы Ничего делали себе. как? Архитектурная компания заказала у нас, я делал визуализацию облет, она у меня даже в портфолио есть. Вот, а потом его Ничего построили, себе. и я увидел, что его построили уже в расследовании. Такое прикольно получилось. Оно у меня есть готовое. Короче, Станислав, надо на самом деле на, на главную страницу сайта вынести «Я строил дом Медведеву». Да и это все. не я, я же только визуализацию делал. То есть я имел ну, я участие, принимал, но как подрядчика я не знал даже об этом. Мы сейчас тебе хорошую фразу придумаем. «Я помогал Медведеву увидеть дом его мечты». Ну да, а? ну, видимо, Работает. да. Да, было так. Представляешь, мои визуализации на столе президента лежали, между прочим. Uh -huh. Uh -huh. Все понятно. Yeah. А, слушай, скажи, а вот комплектацию обычно делает тот же дизайнер, что делает проект, или можно какого-то другого нанять? Можно того же, а можно другого. Если делать качественно, хорошо, то лучше, чтобы был специалист, который обучен по методике, описанной в книге. У меня курс есть mm -hmm. даже специальный, он двухмесячный, это профессия. Потому mm -hmm. что навыки комплектации ⁇ это больше навыки, знания рынка, знания психологии, умение договариваться, продавать. Это больше предпринимательские навыки, нежели дизайнерские. Mm -hmm. Если тебе нужен дизайн, ну согласовать изменение плитки, ты можешь mm -hmm. всегда обратиться к автору проекта. То есть я, допустим, как комплектатор, нашел поставщика и говорю, слушай, уважаемый дизайнер, вот все как у тебя на... Эскизы, но uh -huh. у них нет, допустим, ну вот таких капителей, да, если мы классику делаем, говорит, у них, у них форма карниза другая, uh -huh. но она походит вроде. Я не эксперт, ну как бы полноценно, я хочу у тебя uh -huh. спросить, подходит ли такое или нет, потому что если делать на заказ как у тебя нарисовано в проекте, это будет стоить в два раза дороже для клиента. Типа можешь ли ты вот это согласовать, либо искать других, либо ну давай как бы переплачивать. И я отдаю mm -hmm. дизайнеру, дизайнер смотрит и говорит: нет, ни в коем случае делай только как я сказал. Вариант номер один. Второй вариант он говорит: поищи еще других. Третий вариант, он говорит, да, в принципе, ничем не отличается. Нормально, заказывай, зато сэкономим, со склада возьмем. Понимаешь? Mm -hmm. То есть я, как mm -hmm. комплектатор, должен предоставить решение для клиента и для дизайнера, чтобы они сделали выбор. Дизайнер этим не будет заниматься, он не будет в детали вдаваться, там, ну, как бы это стадия комплектации уже как можно mm -hmm. сэкономить и таким образом просто не делая тот профиль который там нарисовал дизайнер он же не знает он не знает кому будем заказывать а то что можно взять со склада со скидкой мы можем сэкономить на продукте там 30 процентов на кухне допустим понимаешь mm -hmm. простым движением шеи я вот что подумал. Смотри, э, дизайн-то, по сути, в стоимости проекта не очень много занимает. Там 10%, может, 5-10%, если даже с авторским надзором. У меня какая мысль возникла? Вот если, допустим, я, у меня есть немножко времени свободного, я готов часть проекта на себя взять, не значит ли это, что ты должен комплектацию у тебя, например, выучить? Я же могу как бы сэкономить сам для себя потом 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей. Как заказчик материал. Да. Можешь, но этим надо там заниматься. И заняться. Да, можешь. Но это сложная а это прям, работа такая. Прям это это работа. тайм работы, я могу 2 часа там, в день посещать? Нет, это тайм 2 месяца примерно. То есть О -о -о -о. особенно в самом начале работы. Это серьезная тема, потому что помимо того, что тебе сначала научиться надо это пару месяцев, всю технологию полностью, потом ты начинаешь практику, на практике какие-то ошибки. То есть по сути тебе, чтобы сделать комплектацию, надо прочитать книгу, пройти курс, попрактиковаться и только потом как бы допустить даже, может быть, первые ошибки какие-то на своем объекте. То есть первый твой объект может быть входом в, в профессию. Вот такая тема, если ты хочешь туда. Если uh -huh. ты уже бизнесом занят, если у тебя есть деньги на ну, 20 миллионов на жилье, скорее всего, ты успешен в своей сфере, скорее всего, ты один раз в жизни делаешь эту тему, это не твой будет бизнес, ну, закажи ты, отдай. Тебе, короче, нет смысла 2-3 месяца этим заниматься ради экономии двух миллионов. Ты эти 2 миллиона и так заработаешь там, за две uh -huh. недели. Зачем тебе это надо? Uh -huh. Я понял. Я только никому не рассказываю, я потому что про 2 миллиона за две недели я только с тобой поделился, поэтому... Ну ладно, а слушай, такой вопрос. А, сейчас у меня... а вот знаешь, ты когда рассказывал про, про то, что это может стать твоей работой, у меня есть была клиентка, которая помогала книжку по психологии писать. Она вообще супер топ-менеджер войти к компании, зарабатывала кучу-кучу денег. У нее случился перекос в кукухе, она пошла к психотерапевту заниматься. И Ей так понравилось заниматься, она такая Вау, как круто! Она, короче, ушла в какой-то там академический отпуск на работе, поступила в институт, стала психиатром, и теперь, короче, как бы взрослым в жизни перенастроилась, стала теперь психотерапевтом высокооплачиваемым. Класс. Вот, так тоже бывает. Да, у меня Можно постоянно я, я, же, я же дизайна обучаю. У меня каждая у -у -у. первая или вторая такая история. То есть люди занимаются не своим делом. Они заняли какой добились какой-то топ-топ в компании, у кого-то свой бизнес даже. Mm -hmm. Логистическая компания, ну, была там вот девушка, я помню, Наталья, вот, и говорит, я не хочу этим заниматься, мне надоело. Ну, то есть, мы за жизнь нашу интересную можем сделать несколько карьер. Вот я mm -hmm. был визуализатором, вначале чертежником, но визуализатором, потом дизайнером, потом немножко по продажам разбираюсь, там, книгу пишу. То есть, мы можем, как бы человек разумный, он может искать себе разные способы применения, вот, и mm -hmm. это просто этап жизни. Ну, закончилась та карьера, началась новая, ничего страшного, нормально, это хорошо. Mm -hmm. Угу, я, понял. я смеялся всегда, ну как бы на психологе там особо не понимал, а на самом деле это очень сильная тема, наверное даже самая, самая сильная в итоге, потому что если копнуть в том году вот я думал как бы об этом серьезно, то есть если копнуть действительно там все то, что человек не получает реализоваться, это вот как бы комплексы из детства, как это ни странно, и страхи какие-то. То есть типа, неуверенность в себе, там, нежелание конфликтов, то, что сегодня обсуждали, неумение как бы, ответить, ну какие-то такие вещи. Не, не верить в себя, не верить в продукт, не, не уметь смотреть на тему с другой стороны, не знать психологию там, вот этих строителей. То есть это же все элементарные вещи, это уже описано там, кто там были нитши, кто там еще разные, там, я, я не увлекался, не знаю. Но это все об общении. И в итоге, если ты это понимаешь, то это инструкция к человеческому мозгу и к вообще как, как жизнь устроена, потому что мы общаемся mm -hmm. с людьми. Если ты это прорабатываешь психологию, то у тебя открывается очень много разных тем в другие сферы, то есть любой теме mm -hmm. в написании книг, статей, рассылки, mm -hmm. продажах, в дизайне, в строительстве ты можешь найти ну, как бы правильное русло, потому что везде mm -hmm. люди. Поэтому психология mm -hmm. это очень серьезная вещь, и я как бы ее поздравляю, что нашла себя. Клево, спасибо. Ну, слушай, сейчас мы уже ближимся к концу, и у меня вот такой вопрос немножко странный. Я вот, мне всегда ужасно бесит при переезде развешивать вещи, расставлять картины, вазочки эти везде ставить. Это просто выматывает. Не ставь. Я ж подавился, когда вспомнил. Слушай, а можно так, что вот... Допустим, можно их вообще вот здесь... не ставить, я что сказал, не ставь. Ты, видишь, блин, слушай. Извиняюсь, это а, Слушай, а можно вот так дизайн интерьера там, сделать ремонт-стройку, что я заехал, там уже висели рубашки даже везде. То прям идеально новый, совершенно готовый к жизни интерьер, так бывает? Ну, это как в отель: ты заезжаешь, ты у тебя вау-эффект, но дальше это же не твое. То есть, тебя а? все равно прочитать не могут. Если ты для себя делаешь и тебе важно для себя, то все равно. Как бы дизайнер на какой-то стадии останавливается, где заканчивается его работа и начинается твоя жизнь. Mm -hmm. вот, а дальше ну, он все равно не повесит, как ты любишь. То есть он может повесить mm -hmm. как-то, но все равно ты потом перевесишь, как ты сам привык. Mm -hmm. Поэтому я, понял. я бы не парился с этим поводом. По этому поводу мы его вот даже декор не расставляем. Ну, вот обычно я знаю, есть стилисты, и они расставляют все для фотки в журнале. Но я mm -hmm. смотрю на фотки в журнале, они красивые, классные. Но жить я там не буду, потому что через там, 3 секунды вот эта вот красивая ваза и арт-объект, она полетит на стол, потому что туда собака залезет там за печеньем. И вот. где и... там трусы твои носками, ну, тамать типа не валяются. Вот, то есть это как бы большой вопрос, как ты живешь, как ты делаешь. И фотка в журнале, она как бы красивая, как фотка, а не как там самоцель. И mm -hmm. это сильно зависит от людей Кто-то действительно поддерживает такую атмосферу Но если у тебя там, там собаки, животные, дети, друзья и вечеринки Ты закатываешь, то, наверное, там ну, вряд ли будет вот все вот так вот по полочкам Поэтому mm -hmm. ты интерьер такой сразу mm -hmm. устроишь, чтобы он был как бы ну, нормальный для тебя Я понял Слушай, у меня есть знакомый, он живет в центре Москвы ну, я, Это самая, наверное, шикарная квартира, в которой я бывал у него в гостях Он живет с супругой там и он, мне что поразило, он нанял специального консультанта по, по устройству интерьера. Класс. Пример консультант рассказал, как правильно хранить там трусы с носками. Угу. Что вот нужно организовать место для чтения, вот, должно быть специальное отдельное там. Кресло ему поставил, специальный свет поставил. Угу. Вот, и что там нужно, телефон нужно оставлять вот при входе в спальню на тумбочке с собой не брать. Да. И миллион таких правил вел в жизни, и этот чувак следует им просто... там Батарейки нужно вот так ассортировать в специальном контейнере. Вот ты что думаешь, это будет жить? Да, абсолютно, это очень крутая вещь, это уже следующий уровень, когда у тебя есть интерьер, тебе надо им пользоваться правильно, потому что, uh -huh. ну вот, не знаю, ты вино пьешь там или что-то, да, Тебе ну, ты писал там, рассказывал, как ты в да. членовский да, ресторан находишь. Да, да. Это, по сути, спектакль тебя учат, как правильно жить, и как бы ты кайфуешь от этого, люди, которые это знают. Этикет, uh -huh. э, умение э, там разложить еду, всё, это, это все красиво, да, это все качественно, красиво, это как бы свойство жизни ты мне какую-то ссылку присылал uh -huh. как это называется квалите uh -huh. этот самый менеджер это вот об этом это очень крутая тема для тех кто вот уже построил себе дом теперь как бы как правильно его эксплуатировать uh -huh. офигенная uh -huh. штука да согласен классно и это дает у тебя вот даже то есть это же настроение тебе даёт. то есть ты когда если в это усаживаешься ты настраиваешься на чтение книги на удовольствие на что-то еще то есть ну, почему у многих картинка такая стоит uh -huh. камин Два кресла вот эти вот, уюта, да, какой-то mm -hmm. торшер, ты в пледе сидишь, за окном зима, снежок, и ты книжку читаешь, вином запиваешь. Это же вот, вот оно. И так вот ваше все... при, Признайся, ты делаешь так, у тебя же есть все это перечисленное. Конечно, естественно. Блин, вот мерзает. Я, кстати, в статье про Мишейновские стороны оставил прям фразу специально для тебя, про тебя, которую ты мне научил, и там оно есть. Um, я даже готов процитировать ее. Давай, я что-то Я отношусь внимание. к ужину звездным заведениям как к спектаклю, а к еде как к произведению искусства. Uh -huh. Считаю, что мамины блины с Семкой лучше еда в мире, но иногда приятно удивиться. Удивился? Порадовался? Заплати. Да, да, да, да, -да я видел. Вот да. Это да. Прям, да, да, бля. да. Это да. моя любимая фраза теперь стала. Я понял. Ну, это Андрею, привет. Андрею привет. Да. Привет Андрей, так скажем, есть такая да. песня. А, сколько крови, <крови>, крови ты моей выпил, можно сказать, человек, который никогда который в жизни никогда не видел. На этой вот, позитивной ноте я бы хотел эту серию закончить. У меня осталось чуть-чуть немножко общих вопросов разных из предыдущих серий. Мы на последней финальной серии их разберем. Вот. Если вам понравилось, пожалуйста, шерки друзьям, задавайте нам вопросы, пишите Станиславу, покупайте книжку. Я пожалел, что я в долю не вошел в этой книжке, я бы сейчас, может, миллионером бы стал, как ты. Пустил бы меня в долю, Станислав? Такой сложный вопрос, неоднозначный. Надо обсудить бизнес-схему. Вот Наконец-то я смог вопросом поставить тебя в затруднительное положение. Оно не затруднительное, оно не моментальный ответ. То есть в целом да, но нужно обсудить условия. Я понял, спасибо. Вот сейчас на этой ноте мы и закончим. А еще, еще хочется поздравить вас всех с Новым годом, спасибо, что нас смотрели, мы на самом деле это очень ценим. Вот я эти слова говорю и думаю прямо, прямо о вас, о, о том или о той, кто это видео слушает или смотрит. Спасибо вот вам, так. увидимся в новом году. Да. А ты поделился ссылкой? Да, понравилось, интересно было, поделись. Полотись. Ссылка в описании. А, спасибо, друзья, увидимся в новом году Спасибо Станиславу Спасибо, что он находит на нас время Сидя в своем замке, скоро с башней да вообще вот. сергей спасибо тебе тоже интересные вопросы классная действительно диалог в общем здорово тебе поболтать. может быть мы с тобой какую-то серию запишем о редактуре Представляешь, я у тебя поможешь и все-все-все выведаю сделаем видео. об условиях договориться сначала понимаешь? это я тебе ну... вдоль вдоль к тебе навязываюсь один-один годится до спасибо себя. станислав до связи до встречи пока